Внимание! Данной целью рубрики оценка смешных ошибок Windows является не унизить автора видео, а показать все его ошибки, которые он учел во время монтажа его ролика. Надеюсь, у вас в этом видео будет высокая оценка. Приятного аппетита! Привет! Это видео выйдет в один день с самими смешными ошибками, а из-за того что их оценка для меня еще больше геморрой, чем их производство. В общем, немедли ролик начни, первый ролик называется «Очень смешные ошибки Windows». Посмотрим, правда ли? Почему у него на рабочем столе стоит порнуха с лошадьми? Ты чё, дегенерат? Ладно, если ошибка смешная, то продолжим. Алексей Консха. А вот теперь все ясно. Второго бота в студию. Это просто ужас. Порно на фоне. Неправильный шрифт. Да я еще и узнал, что ошибки все вообще не смешные. Но так как это отдаленно похоже на смешные ошибки, то поставлю не 0, а один из 10. Название второго видео я не помню. Извините. Госмотреть. Всем привет! С вами я Еригим, и сегодня это Сомешные ошибки Windows 2 серии. Ну что ж, погнали. Привет. Добро пожаловать на Windows XP. В нем вы можете делать что угодно. Удачи вам. Спасибо, Икспишка. Здесь пока уже намного лучше. Все еще отсутствует заголовок, но все равно неплохо. Что будет дальше? Пека появился устройство по имени iPhone 12. Че тут iPhone 12 здесь делает? Но лучше удалю его. Вот блин, Windows XP нечаянно обоссался из-за того, что он испугался сама себя. И сейчас будет синий кран. Опять синий кран. Здесь разве что мелкие недочеты есть. Но на пилотку сгодится. А так супер, 9 из 10. Смешные ошибки Windows 1 сезон 2 серия. Это название третьего ролика. Причем, иронично, что от винтока. Приступим. Совет дня, курите правильно сигарету, чтобы не задохнуться. Окей, я так сделаю, вот это да. Я не задохнулся, кажется совет дня помог, спасибо совет дня. Все по канонам ужасных ошибок. Неправильный шрифт, неправильно оформленная ошибка, а еще и отсутствие надписи у кнопки. Если так еще раз будет, то переходим к оценке. Система Windows XP теперь строго прекращена, отправляем. а Это не дерьмо. Это дерьмище какое-то. Минус 2 из 10. Ааа, мои глаза. Ой, кажись, моей даше совсем стало плохо. Надо найти какое-нибудь хорошее видео, чтобы ее успокоить. О, нашел одно. Скабочки 3 серия смешные ошибки Windows с Windows XP, Windows 95. Может, поможет. Всем привет! Болельщики Спартака решили нападать на тебя потому, что ты болельщик ЦСК шатава не надо прошуа. Ахахахахаха, за за Если бы вы знали, как это смешно иногда бывает. Хотя, если бы я сказал, что я болельщик Краснодара, то меня бы уже давно не было. Стоп! Я только что сказал, что я фан быков. Вирус хинатолог. Экса заразил ваш компьютер, и сейчас будет выдан ПСОД. Опять, только не это. Чтобы удалить папку System32, нужно сперва удалить папку System32, потом удалить папку System32 и завершить процесс CSRSS. Эксы. Вы что совсем охренели? Alt плюс в 4 на помощь. Думаю, здесь пора к оценке переходить. Несмотря на каймастер, неправильные шрифты и мелкие недочеты, видео все равно получилось хорошим поэтому я могу с радостью поставить 7 из 10. Ну что, дождались. Пятое и последнее видео. Смешные ошибки Windows 1 сезон 2 серия. Если меня смотрят подписчики Стикманси, то пожалуйста, не бейте меня. Добро пожаловать. Вы действительно считаете, что кусок бумаги, на котором изборажен рабочий стол, а еще бумажные ошибки и песклявый голосок это смешные ошибки Windows. Ахахоешки, хоха, как говорится, тут ничего, кроме как минус 99999 из 10, я поставить не могу. Ну вот и все. Видео закончилось. Надеюсь, было урно. Да, так, что того стоило? А с вами был Стик Ботман.